А вообще, заебала вся эта танковая движуха. Надо короче завязывать с этой хуйней. Давно ведь не подросток, а все туда железу. Короче, нахуй избавляемся от аккаунта, и дело с концом. Ты сейчас да. от своего конца избавишься. Все твои секреты, ты Не ждал, залуха. б твою мать! Тут слушок дошел. Что ты хочешь разрушить все, что я так усердно строил? Дебил, я это и есть ты. Просто намного умнее и старше. А, ну да. А еще, мне телки дают. Аргумент, но иди нахуй. Да ты просто тень прошлого. Детский сериал, который забыли. По крайней мере, я заработал больше просмотров, чем ты. А где же сейчас твои фанаты? Испарились? Тут мой косяк, что я забрасывал снимать. Ну, и не вижу смысла лезть опять в это болото. Я тут провел лучшие годы. Я тоже, но не обманывай себя. Еще три года назад тебя тошнило от игры. А почему же я тогда остался? А чего непонятного? Пошел на поводу у публики, просмотры ведь нужны. Да, вот только мало что изменилось. Ага. Не подпёздывай мне. Иди нахуй. Все же это не повод забивать на проект аудиторию. Бля, Джага, ты самый неудачный персонаж в танках онлайн. Сцены Сеней мы за год тебя обогнали, и это я не говорю еще про Микс и Афлопайда. Да, но они ведь тоже ушли. А ты видел их статистику? Бля, ну да. Разум не будет забросить проект и поделить бабки пополам. А как же память? Память останется здесь, на ютубе. Сюжеты, ведь мы не в фильме. Я знаю цену Так что, давайте, ребят. До скорых встреч. С вами был Саша Джигернау. Дерзайте. Так-так, ну-ка нахуй стоять. Я не закончу этот видос на такой грустной ноте. Тутер продолжает нахуй.